Здравствуйте, коллеги! Продолжаем третий день инста-вебинара CRM в продажах. Это видео о том, как быстро и эффективно внедрить CRM в ваш отдел продаж. Итак, чек-лист внедрения. Первое. Запишите специалистов, которые будут работать в CRM-системе. Второе. Вспомните все ваши каналы трафика. Третье. Пропишите, как ваши клиенты с вами связываются. Четвертое. Продумайте этапы сделки, начиная с сходящего обращения и заканчивая оплатой счета. Пятое. Выберите CRM-систему. Найдите специалиста или компанию по внедрению CRM-системы. Коллеги, в следующем видео критерии выбора подрядчика по внедрению CRM-системы. Чтобы не пропустить, ставьте лайки, подписывайтесь на аккаунт и делитесь нашим контентом с коллегами и друзьями.